Что у нас в карманах? Что-что? Ну шурупы, конечно. Что еще? Вот. Ну и клеймеры, Соответственно. Так. Я думал, ты что-то серьезное скажешь. Там про а что? -то. То. Да про что? Не знаю. Про что? Это про в карманах шурупы. Да, что блять? В карманах шурупы. Ну, а, а как? Когда надеюсь, можешь деньги появятся там. Ну посмотрим, да. как пойдет. Все, пока. Куда да, вот так вот. И так вот. Так, и что надо говорить? А, я уже снимаю. Да, да. Правда? Вставишь <смех> <смех> такой? Да, да. Вот так, вот так. С серьезным лицом. Еще, так, еще не, ты просто очень фотогеничен. Я, просто. Знаю. я, я знаю просто да. это, YouTube просто взорвется, взорвется, вот. да, конечно. Давай теперь это самое, вот с этой стороны типа заходишь. Я потом говорю про красоту, а потом вот это ставишь вот камеру. Ну, давай, давай, давай. <нарекурная> да. да. Forward. С какой стороны? Все нормально. Хотели показать, как правильно устанавливать вагонку на клеймеры. Это добавляет скорость, надежность. Так, вот сейчас мы покажем. Кляймеры вставляется в торец. Обрешеточка через 50 сантиметров примерно. Да. да. Сейчас вот Костя продемонстрирует. И как? У меня доски-то нет. Сейчас да. Да. Держи. Прекрасно. Аку, Сейчас мы его примерим вначале, как она станет. Предварительно мы поставили обрешетку, такой вот, с нами перевернутый. Вырнули ее по плоскости. Наоборот. Все прекрасно. Где у нас кусочек? Фарид это деревяшки. Если вагон плотно не встает, так. берем кусочек. Так и убиваем. убиваем. Вот зазор уже меньше стал. Вот так. Если оно у нас идет на перекосяк, вот как здесь. Потому поджимать, поджимать надо. Поджимаем, да. Середочку. Вот так. А, не крутилось. Что, я надеюсь, это... это мы вырежем. Это мы вырежем. Кусочек. <звы> сейчас, сейчас. Так делаем вот так, да? Зано. Вот так вот, меряемся сжимаем, закручиваем нашу обрешетку. Держится, зазоров ноль. Прекрасно. Крепить лучше начинать, конечно, с центра. Потому что края выровнять гораздо сложнее. Так. Кляймеры, кстати, вот сегодня смотрели на рынке. Были стальные и какие-то... Да. Но металл был мягкий. Вот эти стальные, кстати, очень неплохо. Да, кляймер. Вот. Стальной кляймер. Жесткий такой такой жесткий ну, кстати, для блок для блокхауса тоже бывает они разных Там, размеров мы взяли по-моему 3 миллиметра до да? Да. 3 миллиметровый вот для этого типа вагонки кстати вагонка тоже 14 сантиметров Архангельская. первый раз мы с ней работаем рекомендую практически вся идеальная такого меню. можно да. было бы кляймеры на гвозди крепить но вот попробовали на саморезы в принципе нравится да, на гвозди крепить скалывается э, возникают трещины соответственно соединения ненадежные Такие соединения нам не нужны, ненадежные. Кстати, вот вагонку, которую мы ставим, вот так она выглядит. В принципе, качество неплохое. Брусочки мы используем 30 на 40 то есть их можно. Ставить разными плоскостями то есть На 30 мм или а на 40 Но Стена должна быть ровной Перед установкой Кость, покажи, как мы проверяли Подождите, ну, сейчас самый ответственный момент а, открутить, Убираем нам. деревянку ага. И о чудо, все стоит ровненько Сейчас мы вначале заклеим ее Потом... Проверим, как она. Последний клеймер и серединка. Так. Можно не на каждой вагонке, но хотя бы через одну проверять. Да. Вот, вот пожалуйста, глазок в центре. Так. Прям в центре-центре. Да, и здесь, соответственно, мы тоже, когда выравнивали, покажи. Да. Можно использовать различные подкладочки. Вот. И прогоняем это по всей плоскости, чтобы уровень везде был совмещен. Вот так. Глазок в центре. Соответственно, все ровненько, все, три. Сумещается. Так, все, эфир заканчиваем на сегодня пока. Да? Я не понял, с какой стороны? С этой стороны. Так, И что? потом заходишь туда. Так. А теперь посмотрите, как ну я это репетируем. Я подрежу, я подрежу. Репетируем, ты подрежешь, да. Так, Так, что дубль. А теперь посмотрите, какая красота у нас получилась. Так. И что надо тут делать? Вот так вот. Да. вот так. Ну, мне кажется, для меня оператор на букву Х хороший, хороший. А теперь посмотрите, какая красота у нас получилась. Так. Вот люстра здесь в тему, в тему она вот. Да. Шикарная шикарная. <с> между полом и потолком да, по центру. Люстра шикарная. В перспективе здесь будет лестница. Да, поэтому так болтается. Поэтому люстра так болтается, пока болтается, но потом будет красиво, я Вот такая вот красота.